Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мер Мелкон, меня зовут Никита, и это продолжаем ремозеринг. Третий дубль, третья серия. А, а что меня колдырит? Чуть-чуть. Смотри, экран плывет. Ай, давай я сломаю систему, и я пойду сюда. Все, я с тобой никуда не пойду. Обида. Вот в окно. А, ну за окном зима, типа, зима, зима. Так, мы Селеста. Мы не Дженнифер, мы Селеста. Дженнифер, это прикрытие а, Значит, мы идем теперь с нашей подругой на Л. Подруга на Л. Подруга на Л. А, Лин. А что там? Сбеги из гостиницы Эшман. А, то есть она вообще поможет свинтить, да? Угу, понятно. То есть тут заговор, опять заговор. Они хотят меня использовать против Фелтонов. Угу. А третья часть есть, просто это, по-моему, трилогия. Если я ничего не путаю, было. По-моему, это трилогия. А третья часть есть? Нет? Я что-то как-то провтыкал. Две есть, точно. А третья что-то я как-то не знаю. Так, а чё? Твоя родная мать. Она часто кололась? Ты получила, получила от нее силу. Она часть тебя. У твоего организма не появилось никаких сторонних эффектов. Твое тело живет с ними в гармонии. А, и они об этом знают. Посмотри мне в глаза. Джинс, гляни на меня. Ничего не делай и никому не доверяй. Все. Вы поэтому встретились? Ты все время притворялась моей подругой? Нет, Джен. С этим никак не связано. Я всегда была честна с тобой. Лин! Чё? Опять глюк. Какой силой я обладаю? А куда он стартанет? Опять в параллельной. sees the presence of a possible threat to her throne she does everything that she is capable of to maintain control over the others therefore eliminating the threat Что-то там. О, монументальное, что-то. Что-то там, да. English, very well. Телефон! Он звонит в кабинете Эшмана. Блин, опять целый куча зданий. А, иди в офис управляющего, ответь на звонок. Найти, Лин. А как сюда попал? А, через ту лестницу, да? Которую меня скинули в прошлый раз. Опять стелс, опять стелс. А кто, Андре будет опять это какого? Кошмарить. Ну, сейчас вылетит. Сейчас можно бегать по-любому. А, это ветер. Фига нормально. Ну, а, что за ключ мотыльков? Это типа какая-то ачивка собирательная, да? Я, кстати, даже что то в трофеи не залез. А вдруг спойлеры? Я обычно лезу в трофеи... А... Либо когда мне с этим миром все понятно, ну в смысле сюжетом. Либо. Ну, как правило, вообще в ачивках сюжетные трофеи заэтывают. Это что? Это тыкалка, да? Ледокол, да. А, Как правило, сюжетные трофеи зацензуривают. Не зацензуривают, как это сказать. А, ну сюда ушла, тут закрыто. Это что? Тут звонок. Ну там звонок, ну там закрыто. Окей. Тут что у нас? Ключи от комнаты Эшмана Идите в номер 211 и найдите Ключи от офиса а -а -а. Спасибо Подсказка Я бы на самом деле выкинул бы вот эту шкатулку Потому что она какая-то бесполезная Да я понял, что позвонит. звонят. Ладно Я могу, да? Да я ж могу перепрыгивать Могу, конечно Опачки. Десантура а чё у меня вообще по снаряге? Ничего нету. А чё это будет при, а, придает усиление мясника предмету самозащиты? Предмет ломается после двух... Давай, давай, давай, давай, давай. Это я буду. А, пускай вот это будет снаряжено, я это ещё поменяю. Это тупо отвлекающий предмет. Отвлекуха. Еще один ключ. Тихо же и упали мы сюда. Ну все правильно, да? Вот он выпрыгнул такой типа Ух, что нас со Ой, как высоко можно подняться. Ну потом сюда надо будет. 201, 210, 230, 230. Миссинг. А, я знаю, да, кстати, на упаковках молока обычно раньше это... Ну, в Америке делали такие эти. Где-то Давай я что-нибудь возьму. Ну, веревка мне нафиг не нужно Она вообще ничего не берет. Серьезно? О, хорош. Возьмем на заметку. Тоже так можно сделать. Вот, вот, вот, вот, все, все. все Да блин, я же хотел поменять. А могу я выбросить эту шкатулку? Конечно, могу. Вот так и сделаю. А, и возьму чашку. Все. Красава. Так. 211, да, мне надо? Тут 212. Да-да. Играю я на Соньке 4, потому что Сонька 5 у меня пока какие-то это. Не лады. Ну не то, что не лады. У меня, короче, почему Гаррика-то нету? Больше. Полтора. У меня там проблема с записью, блин. Запись запортачилась. А где двести номер? Где двести номер? Здесь. Здесь я прокрадусь еще как бы на всякий случай. А игру можно сохранить, конечно, да. А почему я только одно сохранение всего нашел за всю игру? А ты по сохранениям можешь понять, когда я играл. А -а -а, хитро да. Ну я, да, записываю сегодня день, потому что у меня на работе как бы это. Ну блин, у меня нету возможности записывать Я могу записывать один раз в 4 дня сейчас И то Время ограничено, скажем так Где 211 номер? Тут прачечная Вот это 211? Капец, он далеко Вообще на отшибе просто где-то Или это Че? Кто-то лежит а, он спит, типа? Храпака давит. А, это Эшмана номер? А, он нормально так топит. Ну, давай. Сейчас проснется и начнет кукарекать. У него что взять? Ключи, ключи, ключи, ключи. Все? Ключ у меня. Но мне же так не дадут просто уйти с ним. Или дадут? Да вроде дали. Сейчас на лестницу выйду и начнется по-любому. Перед кабинетом какая-нибудь лажа. Ладно, давай топить, что. Так, а встань интересно, почему вот у меня выносливость, да? Есть она, типа, устанавливается вон там берег наверху. А, подожди, как же, как же, как же. Вот туда да. Все. Эти. Вороны палят! Невыносливость, смотри, просто сейчас она у меня кончится. Сейчас, если хватит. И она все равно продолжает бежать. Почему просто это выносливость тогда? Странно, не понимаю. Может это какой-нибудь ворот? Куврочек там. Надо обучение читать. Так, подожди, мне наша ножка иначе затечет, надо чуть, -чуть подвинуться. Эй, эть. А, блин, стоять, сейчас снесу сейчас. Ну и чё? Черт! На секунду опоздал. Стоять. Это что такое? Возможно, они оставили голосовое сообщение. Закрой дверь. Закрой дверь. А, спасибо. Так, подожди, не читай ничего. Что, флаг? Италия. Ну, кстати, может быть, это и Италия? Селеста, как бы, нифига не американское имя. Создание Роса Гала и партнерство... Ну, кстати, фотография, сделанная в день основания фермы Роса Гала. Все-таки улики нахожу. Что это... Ну, ключ мотыльков это типа какая-нибудь коллекционка собирательная. Они типа никуда больше не идут. Они типа даже нигде не фиксируются. Вот смотри, я нажму сейчас какая-нибудь коллекция, да? И тут только вот эти. Фотки, вот эти, всякие расследования там. Обучение и цели у нас. Все. Показать текущую, показать завершенное. Кстати, текущую? Найти лин. О, а так удобнее. Кстати, да. Еще. Ну это блин, да. Все, процентов какой-нибудь ачивмент. Слеста Фелтон, это... это я? Такое чувство, будто вечность прошла с того дня, когда я убежала из дома. Ага. Мы это видели уже. Пятьсот раз. Так, ну ладно, тут больше ничего нет. Слушаю. Эшмед. Эшман? Hi, привет, привет, Стефана. Это я, Ариана. Я знаю, это был ты. Все время ты... Прошу тебя, прекрати нас мучить. Молю, заклинаю, прекрати. Это бы, это бы не сработало, и так не случилось. Теперь я замужем. Нравится тебе это или нет. А по поводу Ричарда, несмотря на то, что у меня не было выбора, я осталась с ним, пока он проходил через все то дерьмо, которое ты заставил его пройти. Оставь нас в нашей боли. Забудь о нас. Забудь обо мне. Проявил Женя к нам, богом забытом, забытой паре, которой никогда уже не удастся увидеть свою маленькую девочку надеюсь ты поймешь оставь нас О, слушай может быть эшман э, спас телевство чтобы как бы вернуть Ариан... ариана это получается жена Фелтона. постоянно все рушится ломается скрипит именно когда главный герой подходит к чему-то долбаные скрипты Придет кто-нибудь. Создание Роса. Ну это же я видел. Мама? Мама. Папа. Это, Ты не это ищешь, мистер Ашман, прошу, отпустите пистолет. пистолет. Я не хочу покалечить тебя. Моя э, цель совсем не в этом. Тогда почему then? меня не отпустите? У меня нет выбора, Селеста. Я Селеста. не Селеста. Хватит притворяться. Ты единственная, кто может все это остановить. Пожалуйста, мистер Ашн, умоляю, отпустите меня. Ты такая же, как твоя мать. Это мерзкая. Она сошла с ума из-за этого феноксила. Вот нужно было ей вставать на пути. Я любил Ариану. Почему она разлучила нас? Мистер Эшман. <Столес> Ей просто нужно было показать, кто тот настоящий мужик. <Столес> Неужели она ничего не поняла, когда... Избегаю <Столес> <Столес> таких этих а, дурных словечек, стараюсь. Я вообще в последнее время стараюсь как-то быть более... А, мне нужен огнет... <Столес> <свес> hey, о нифига себе, ты чё? А как использовать огнетушитель? Стой, стой, как огнетушитель использовать? Подожди, я же его подобрал. Я застрелил козел. А я же его подобрал. Подожди, как его использовать? Я думал, я ему сейчас огнетушителем жахну надо его это попенить, чуть-чуть попенить. А какой это огнетушитель? А, порошковый, углекислотный, а, эмульсионный. Какой то огнетушитель? И она вообще умеет, кто-нибудь учил ее пользоваться огнетушителем. Вдруг он не знает, что там кольцо надо выдернуть, он сразу начнет жать и все как бы, а все и как бы как на пистике, когда стол заклинил, он такой типа, а что не работает, либо сил не хватает, либо чё и. Да, да, да, да, да, почему такие важные детали как бы ну не рассказываются, не освещаются. Ладно, это единственное к чему я могу придраться к этой игре в основном она шикарно. Ладно, хватит фамильярничать. Шутки шутить тут. Um, да всю я понял. Да, да. Не попадешь. Не попадешь. Hey, не попадешь. Не попадешь. Врешь не попадешь. Ой, бляха попал. Right беги, беги, беги, не попадет он. Не попадешь, не попадешь. А как использовать огнетушитель? сейчас мы его оглушим. Это единственная цель, да? А где он? Во! Сейчас я его оглушу. Тихо, тихо. Я же нажал кружок. Я нажал кружок. Да был кружок, я нажал кружок. Так и надо было? А он не мог меня убить, в смысле, если поймал. У меня было это гребень прокачанный. Значит, так это скрипты. Аппетит, дурацкие скрипты, блин. Надоели скрипты. Скриптуны, блин. Мертвая голова. Самые удивительных существ на планете. Она способна общаться со своими сородичами даже на огромном расстоянии. Только представьте, если бы мы могли создать связь между э, мнемоническим аппаратом человека и коммуникативной системой этих существ с быстрыми импульсами и сигналами. Ой, синапсами. Передача образов без использования чувств. Это же сродни телепатии, мисс. Но большинству насекомых нужен лидер, который будет их вести. Я, к примеру, пчел. У них есть матка. Очень хорошо. Так вот для чего был нужен гипноз. Во время гипноза метроном всего лишь инструмент. Дико не воспринимается как нежное хлопание крыльев. Так вот как все началось. Глории удалось стать матерью мертвых голов и обрести власть. -то, То гипнотизировал други других. Бинго! И у него был бы полный контроль над ними. Используя, чужи э, используя чужие воспоминания, феноксил заполнял пробелы в памяти, оставшиеся после устранения травмирующих событий. Используя э, а, ну почему Селеста? Юдриная мать, употребляющая Афиноксив в период беременности, даровал ей необычный подарок. Особую силу. Ты все еще не поняла, Рит? Селеста была рождена пчлиной маткой. Ага. Так. Получается, Селеста... Селеста, Селеста... Селеста. Селеста. Получается, Селеста может управлять мотыльками? Ага. Короче, она может контролировать эту болезнь, да? Я понял. Очередной резидент. Ну, че что, вот эти вирусы, блин, это такая новомодная тема вообще прям. Когда... Андре, ты что тут вылезла? чуть-чуть поколение? Я что-то там will... разочарована твое и твоим поколением, что-то. А, что-то станешь пленницей. Ч ⁇ что-то такое, короче. Ч ⁇ время? Заставьте... Заставьте ее исчезнуть. Задушите ее. На ваше, делайте с ней что хотите. Юная леди, ваша мать говорила, вы говорили, что вы, вы, вы, вы, вы появились на свет, свет, потому что... Ей было мало гипноза, наркотиков, денег. Ее папочка и все компании. Нет. Она украла у меня ту, кого я любила. Любил. И будто этого было мало. Она чернила имя моей семьи. А что насчет тебя? Тебе было недостаточно? Какие? Не смей ты говорить о Глории! Ты чудовище! Не... Ты держала в заперти вдалеке от всех, только для того, чтобы она не рассказала грязных секретах вашей семьи! Ты ничего не знаешь! А когда все началось скрываться, ты решил, что пора заставить их замолчать! Спали все к чертям! Самая идиотская история в моей жизни. Разве твой любимый отец не сказал, что на самом деле он был женщиной? И что он женился на той, кого любил я, просто для того, чтобы поддерживать свою ложь? Именно в его 10 лет накачали наркотой? Тебе не удочеряли. Продолжай убеждать себя. Это твоя биологическая мать! Сдавайся. Ничего с этим не поделать. Давай, давай, ты сможешь. Я знаю, у тебя все получится. Сосредоточься. Освободи зверя внутри себя. Ты мать мертвых голов. Модельки тебе слушаются. У тебя не болеет. Да. Используй его. У тебя получится. Потом а у меня чуби полярочка появилась. Используй силу, Люк. Так, используй силу мотыля. Способность Дженнивера взгляд мотылька позволяет брать контроль над мотыльками Нажмите для активации и R2 для перемещения Мотыльки очень полезны для взаимодействия с определенными предметами Могут ненадолго отвлечь преследователя, когда вы пытаетесь прокрасться мимо них Однако имейте в виду, что использовать взгляд мотылька можно лишь в течение короткого времени И восстановится он не сразу а, Что там надо? А, вправо, да, и R2 Ну, я нажал И что? А что я могу сделать? Ой, как долго копить Ну-ка. Мне же надо с этим что-то сделать. Ну, ну, ну, ну, ну, назад. Нет А что мне надо сделать? <смех> Интересно Подсказки будут? А есть подсказки? Освободитесь от крюка, выберись холодильника Ага Ну давай я что нибудь вот тут что то светится Моторки же летят на свет Подсвечивается там это, блин, фигня я не знаю, что делать опять. Дожили, блин. Подсказки дурацкие не помогают ни разу, блин. Как мне победить игру и она не разрешает мне, не помогает мне. Вообще никакой помощи, никакой поддержки. Никакой взаимовыручки. Давай я поеду просто на помощь пожалуйста. Вот оно как. А как это взаимосвязано было? Я поняла. Я чего, чего? Они приходят. Они приходят. Они приходят. Они приходят. Они Они Хе-хе-хе! <смех> Закрой его! Yeah. Да блин, беги, беги! Да беги, да встань! Да встань, беги! Ты что делаешь? Да блин! Вот что ты, ты Что она делает? <смех> что ты делаешь? <смех> что она делает? <смех> сломалась у меня чуть-чуть. Такая -чуть. стояла, Пантомима, стена, не могу пройти. Капец, блин. Создавайте шум, отвлекайте врага, он пока он будет занят. Ты можешь найти в гостинице множество полезных предметов. Кстати, иначе мне стоника пятая понравилась, короче, тем то, что загрузки вот эти, они буквально так пах, и нету. Почти нету никаких загрузок, ну, практически даже нет да сейчас ладно люк использую силу по сути я почти джедай да я понял да я знаю опять так нам бы сейчас ну хотя время еще нормально мне еще время позаписывать есть конечно пока все хорошо Пока смотришь эту серию, подскажи, значит, а как ты думаешь, чем закончится эта история? Получится, Эшман, он у нас будет обгоревший, но мы с ним что-то сделаем, может мы подожжем особняк в конце игры? И куда вообще делась наша это? Это, это, это, это. Блин, я застрял. Стой, это... Как-то неудобно сделано. Ладно. Можно управлять только вот камерой и Р-2, чтобы летать. Все. А, получается, куда, ну, то есть доктор Рид ведет получается беседу с Эшманом, а, пусть несколько лет. Вот, это раз. Что куда делась Селеста, получается после этих событий? Получается, Эшман на самом деле отец ее. А я Ариана I его it. дочь? Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Так, давайте просто побежим. Я думал, он там застрянет тихо тихо тихо не попадешь да блин ну беги! я ж не знал что спрятаться надо Мы прострелили чуть-чуть ну ладно не страшно Немножко подстрелили, не страшно. Сейчас мы силы мотыльков там регенерируем как-нибудь. Надо, надо, надо, здесь тоже надо этой фигней заниматься. Блин, как неожиданно сейчас Он говорит типа Селеста, дженнифер или как бы ты себя там не называла типа. Выходи, короче. На бой, честно. Что там лежит? Like okay. Or... Что-то не попалось. On... Впереди стоит быть осторожней. Сбеги из ресторана. Окей. Капец, я тут застрял вообще. <laughs> Жесткое. А, ну это скотобойник, это холодильник, но... Средства от насихомов. Че, у меня нет никаких предметов? No и че, получается, в смысле их теперь двое, вот это Андре и Эшман? Too, только не ты, Элиза, только не ты. That song. That song. Давай right, использу силу Люк. Ну. piss them off, Jen? Yeah, <laughs> короткие шашки? Вообще-то мне туда надо было. У неё что-то пор? It Вы че, блин? Вы прикололись? <laughs> Что делать, блин? Блин, это жесть. Это же ху ху хо Жесть, ты чего мне делать? Аж Это должно быть Бога что ты сделал. О, Боже. Не двигайся. быть из этого ресторана. Твою мать. Твою мать. Балкон. Какой балкон? Куда? Твою мать! Ты что? Куда лежать? Я что делаю? шкаф можно спрятаться? Нет. <смех> Нет. Я <смех> <Капец, блин>. сейчас <смех> просто отсюда <смех> <Нет>. <смех> Я вообще просто не знаю, что делать. Я просто на Андре вылетел. Где-то здесь гоняют. Я сейчас использую силу. You not understand, that we are now family? А я не могу вылететь отсюда. Вон, я хотя бы его подсветил. Хотя бы можно подсветить врага, чтобы понимать, где он. Так, а -а найдите способ обойти сторожевую собаку. Каким нахрен образом? Нужна кость. Есть тут кость. О! А, тут, блин. А ч мой ледокол, который прокачаны Подожди, подожди. Сейчас я сделаю вам. Сейчас я вам, блин, сделаю. А ч? Я не могу прокачать ледокол теперь, да? Ну, понятно. Понятно все с вами. Предательские. Еще одна пропала, девочка. Они может вот это, как вот этими всеми делами, типа это, э, искали Селесту, типа вот этих детей воровали, кто был похож на нее хоть как-то. Нету ничего. Блин, это отвлекающий маневр, я понял. Так, подожди, вот пускай дверь будет приоткрыта. Ты прям повернись. Чтобы я смог вылететь. А я не могу вылететь, точно. А, ну он этот... Это здесь на, на, на, на кухон Ага, все понял. Ну, короче, там гоняет. А, тут шкаф был. Ладно, буду иметь в виду, что шкаф здесь есть. А как мне мимо собаки чуть ночь? Сюда идет ясно у всех кукуха просто слетела да давай аккуратно как-то собака меня не пропустит нужно что-нибудь с кухни взять наверное какую-нибудь кость а, -а подожди я может быть Нет, не канает? А, нет, она не пропускает. Проклятая собака, что тебе нужно? Тихо! Заткни свой рот! Я... Oh, no. я... Я не хотел! Что я наделал? Блин, я вообще-то этого не хотел. Я думал, типа светлячки ее отвлекут. Мотыльки. Капец. Да блин, встань, беги. Капец, просто, блин, я расстроен. Это разочарование всей жизни. У меня день просто испорчен из-за этого. За что? Тебе что надо-то? Капец, тут просто отовсюду, блин, это жопа какая-то творится. Что делать -то? Куда бежать? Обратно в ресторан? Чуть не попалась. Не подходи. Спокойно, я пришла в себя. Верь мне. Что здесь творится? Что с остальными случилось? Послушай, нет времени. Пос... Я хочу отсюда выбраться. Я помогу тебе выбраться. Помоги мне. Но сперва помоги мне. Дженнифер, поверь, мне, Я знаю, на что ты способна. Ты это показала в холодильной камере. Узнай голос. Это была ты? Я могу чувствовать тебя внутри <laughs> и могу слышать. Слушай, что-то комната на балконе. Я знаю, где найти ключ, но проведи меня, провести, как так как ты сделала это ранее. А, оставайся здесь следи внутри себя okay, а почему у меня перевод такой me. она you идет видишь сюда видишь музыкальный автомат включил а я не вижу где музыкальный аппарат а ну вот он Ой, жесть какая-то творится Красная монахиня откуда-то здесь взялась Это Глория что ли? ты видишь там маленький ключ где где какой ключ какой маленький ключ как она прорвалась туда уже как что прорвалась какой маленький ключ Помоги ей, найти ключ от кладовки. Я по его еще видел. Так, короче, мне напоминает вот это перемещение uh, Beyond Two Souls. Когда надо было за Айдена там перемещаться душой. Нет, ничего нет, никакого ключа. Может, там ум... опачки, Что это? А, это это. Я понял. Так, подожди, ладно, сейчас монахиню не проверим. Сначала. Есть ключ? А что у него оружие? Какое? Огнемет? В смысле, горелка? Нормальный ход, нормально. Так, это не изменяет того факта, что э, мне очень обидно, очень грустно из-за того, что произошло. То, что произошло, этого не должно было произойти ни при каких обстоятельствах. То, что это произошло, меня это очень сильно расстраивает. Где ключ? Где какой ключ? А! Нет, он меня услышал. Господи, надо спрятаться. Джон, что мне делать? Прячься в шкаф. Прячься в шкаф. Закройте дверь, мотыльки. Она спряталась, да? Все. Кстати, можно назад летать, летать, оказывается. Ну, капец. Ну это как-то разнообразивает геймплей чуть-чуть, да, у нас, типа, есть уровень с мотыльками. Играем за мутырьков. Спасибо, Джан. Спасибо. Спасибо. Че дальше? Держись Just еще немного. немного. Да нифига ты, с Ну вот так можно было, что ли? А! <звук> Иди, ты че? Напугай а, Аллу Монахиню. Ща напугай. А, не, не напугал. Это была что ли? Я думал, это напугать. А как ее напугаю? В смысле, на нее материков наслать? А блин, ну я ж не знал. А че она Она же видела, что там колокольчик я спалился. Нафига она так резко прям? Дерзко. Это я ГГ. Это я должен так резко и дерзко влетать. Кстати, мы ни разу не использовали против врагов здесь двери подержать. Даже в первой части двери подержали разочек. А тут что-то как-то не это не удалось. Да пофиг. Я же не знал, что все сначала надо будет. Как плохо. а Это рукоятка была, это была монахиня. Че, она прощемала уже? А. Фига быстро. Давай, давай, давай, давай, давай, У нас получилось. Да, да, да, да. Опа. Опачки. No. Oh, все уже, все What уже. Do do? Да все уже под контролем, уже все придумали. Спидран чисто. Так, теперь вылетаем сюда пытаемся монахиню поймать я просто не знаю как ее еще напугать можно будет ладно сейчас посмотрим перепроходить это по сто раз это, конечно кое-себе сейчас если про это профукаем то получается будем загружаться уже с момента на ну, смысле по видео будем загружаться с того момента как у меня получится потому что ну сейчас наверное надо на нее мотыльков на потому что у меня больше вариантов вообще нет Стрелёнок как уверенно бежит, блять. а это ее не услышала, типа. Напугать, алло монахи. Пугаю. Бу, Стой, стой, стой, стой, я пугаю. Я пугаю. Я пугаю. Я пугаю. Пугаю. Было напугать. Я не успел крестик нажать. Просто сначала крестик не появлялся, а потом, когда он появился, уже поздно и не успел среагировать. Аааа. Ah. Ничего, сейчас получится, сейчас получится, сейчас у нас все с тобой получится. У нас с тобой все получится, потому что мы классные, замечательные, просто потрясающие ребята. Интересно, сколько я уже от игры прошел? По сути, нам по сюжету не так много-то и сказали, ну типа, что мы Селеста мы узнали. По сути, что как-то можно связать с первой частью, чтобы было как-то, чтобы как-то классно, да? Чтобы это было как-то связано. Вот она пошла, окей. Чтоб было как-то связано. И то, что типа мы узнали, что Эшман наш отец. Что Сивестра родилась, типа, с суперсилой из-за того, что этого ее мать Феноксил принимала. Типа, что этот вирус влияет на сознание всех остальных. Ну, собаку жалко, конечно. Oh, Jen, do do? Может эту серию назвать? Типа, эта серия испортила мой день. Или как? Ну, типа такого, типа что-то. Самый худший день в жизни это да капец Я так расстроен, я так разочарован этим событием Просто капец Типа собачка гавкала Это капец У меня вон собачка тоже гавкает постоянно на видосах Можешь слышать И что теперь? И что теперь? Мне надо как-то успеть ее это Давай, давай, давай напугаю ее сейчас Сейчас тебя напугаю Тебя так напугаю. Пугайся. Напугал ее, да? <свес> <свес> Я тебя напугал. Напугал тебя. Напугал. страшно Ты как она напугалась? Блин, она сейчас повернется вообще в самый не подходящий момент. Бери бокал, кинь туда куда-нибудь что? Да ты засранка! Что задание? Отвлекал нем монахиню? Ну блин, давай типа. А может это реально? <смех> побежала, побежала, побежала, побежала. Бляха. А ты можешь встать, пожалуйста? У меня есть шкаф. У меня есть шкаф классный. В нем никто не знает. Я тебе говорю, о нем никто не знает. Шкаф нереален, ты его не видишь. Шкаф не существует в этом пространстве. Он находится в другом подозмерении. Все правильно, уходи, уходи, уходи прочь. хочу а боюсь? У меня же есть это отвлекающие мотыльки. Не так кнопка. Хотел рентгеновское зрение. Так, ну мотыльки это читерская штука на самом деле. Но тельки, на самом деле это читерская такая штука. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Хе-хе-хе. хе прорвался. Фух. Рассказывай дальше план. Что здесь происходит? это нахрен такая? Ты слышала пожар в церкви, да? Ну, не все присутствующие погибли. Глория Эшман. Дженнифер, ты должна нам помочь. Прошу тебя. Мы застряли в гипнотической петле. Как только из динамиков зазвучит тикань, наше сознание отправится в лимб. Я не понимаю. Что я вообще могу сделать? Эта штука обитает здесь. На тебя она никакого эффекта не имеет. Ты можешь покончить с петлей. Беги. Все, он мне еще как кукуку сорвет. меня осталось немного. Прошу тебя. Пожалуйста. Он в моей голове. Я не могу вырваться из петли. На тебя оно не действует. Ты сможешь разорвать эту петлю. Останови ее. Оно часть нас. И все мы... Часть единого. Она все это время такая, знаешь, медленная, типа, я поехала. Ну, нахрен. Ай, собачку жалко, капец, просто Прям, прям, причины и следствия Прям просто капец, как жалко собачку Я прям просто не могу описать, насколько Жалко собачку Это просто трэш какой-то Собачка просто выполняла свою Ну, как, функцию Свой долг Тучня погнала Снял уже покрасились, да? Не поддерживаю такой образ жизни, но ладно. Особенно, что ей лет 15. И вот нам нечем жалеть. Мы сблизиться пытались, Ирияна. Когда в ночи, в пустой ночи, Мы двое были. Ты и я. Откуда этот голос? Тут можно побегать. Нельзя побегать. А вон она. А, опять наши отношения с этой. С подругой на буквел, короче. Подругой на букву. L, Подруга на букву L. И вот нам нечем жалеть. Мы, сбли мы сблизиться пытались. Серьяна. Когда в ночи? Пустой ночи. Ой, прости, я думала, что ты была одна. Не, продолжай. Мне бы не хотелось, если честно. Кстати, я Дженнифер. Дженнифер. Линдзи? Линдзи? А ты можешь звать меня Лин. Простись за то, что произошло. Да не переживай, ты. это я была слишком навязчивой. Я ужасно грубая. Oops? Ну, давай миритесь тогда. <laughs> а, миримся. А что ты делаешь? Ну, просто пою. Я обычно я играю на скрипке, но у меня ее забрали, как только я сюда попала. <реклама> Если <реклама> на скрипке <реклама> ты играешь хотя бы половину так же хорошо, как поешь, <реклама> то ты мастер. <реклама> <реклама> <реклама> не специально. У тебя прекрасный голос. А песня какая? Ты ее написал? Она еще не закончена. Мне идея. Скоро будет фестиваль, а, фестиваль, а, фестиваль исполнитель so we'll исполнителей so... собственных yeah, песен. Победитель получит полную стипендию на обучение в консерватории. Выступление будет проходить в театре. Послушай меня, no, ты no. должна участвовать. Не-не, no... мне ни за что с таким не справиться. Почему that? ты говоришь? Во-первых, мне здесь застряли. Во-вторых, играть на скрипке. И одновременно петь. И слишком сложно. Я никогда в нем с этим не справлюсь. Мы you. можем сделать это вместе. Я буду играть на пианино. Listen, Послушай, у нас получится. Так, тихо, у нас сейчас получится. Тихо-тихо-тихо. Надо попасть вот в квадрат. Тихо-тихо-тихо. Yeah, да ты, ты чё? Да, мечтая осталось всего две недели. Мы можем работать вместе. Все, что нужно, это ноты и немножко практики. на это фактически часть меня. Она забила! И текст даже близко еще не готов. Мой отец говорил у нее, что если ты чего-то желаешь, то ты ничего тебе не, оста... э, не остановит, даже, само... даже само время. Я же, все... Я же четко под... подрасчитал угол. А если прям в кольцо, вот так вот? Так он от штанги отлетит. Ой, от штанги. Да ты не мотыляй, ты стой ровно. Да, блин! Я так и знал. Плохо. Да сейчас я попаду. у меня получится. Пусть! Да, блин! Навичкам везет. А, это звонок, какой, блин, ну я сейчас забью, я сейчас забью, я забью. Так, это слишком высоко, это слишком далеко. На шару, короче, кидаю. Вообще на шару просто. Сразу. Публика в экстазе. Ты чё? Игра говорит, что я задрот. Это неправда. Та-та и ты это заметила, да. ладно, ладно. Да ты хоть завязывай курить, куряка. Ты когда-нибудь пробовала? Конечно, почему нет? Когда дым только, э, только попадет в твое горло, выдыхай. Что было-то? Ты в судьбу веришь? Это песня. Она мне нравится. You know а ты знаешь, name? что ее написали для фильма? Серьезно? Еще бы. Перед прощанием в 60-х он был довольно популярен. Слышала о нем когда-нибудь? No? Не. Мои родители водили на него в кинотеатр. Как только мы вернулись домой, папа сразу же научил меня играть за главную песню из фильма. Хочешь как-нибудь посмотреть его вместе? Еще бы. А мне кажется, у нас тут любовь намечается. Это, в смысле, не дружба. Это не дружба. Это прям дружба немножко по-другому выглядит. А тут прям какие-то прям подкаты. Это. Я такое чувствую, я такое вижу. Я же сентиментальный мужчинка. Эй, ладно. Забудь, что я сейчас сказал, пожалуйста, и никогда не припоминай мне об этом. Прошу тебя. Если вдруг ты через пять лет найдешь это видео, такой решишь посмотреть и такой, типа, а я нашел, говорит, какой то на самом деле. Вот, вот, вот, вот, доказательства неиспоримые. Пожалуйста, удали это, и никому не рассказывай, Прошу тебя, по-человечески. Быть человеком. Так нам бы сохраниться, потому что блин серия что к это. А тебе что надо? Ты что сюда заглядываешь? Зврощения. Ну ладно, хотя может и не извращение что, что я делаю, Джан? Не сдавайся. Я, те, я, я тебя слышу. Я чувствую то, что ты чувствуешь. А. Я тебя слышу. Я чувствую то, что чувствуешь ты. Я в твоей голове. Ты все ближе и ближе. Но. Uh, он может и не неизвращающийся, такой ой, извините, девушка, и сразу закрыл дверь. Как бы это, может быть, даже культурно было. Что будешь делать? Остановишь меня? Ничего не выйдет. Как не вышло у тех, кто был до тебя. Можно перестать? Все. Сохранение будет? Они ее скинули? Нет, чуть-чуть. Я не хочу больше играть в эту игру. Все, нас сегодня хватит. Это капец какой-то.